Здравствуйте! Продолжаем рубрику Точка опоры. Сегодня я проснулся с ощущением, что день какой-то особый. Я даже спросил у жены, есть ли сегодня особенность, какая-то особенность в сегодняшнем дне. Она говорит с тобой каждый день, особенный, <смех> то есть, в общем-то, нет такого чего-то коллективного, особенного, но у меня ощущение этой особенности осталось, и, и я вспомнил, что вчера я провел очень интересную такую духовную практику, возможно, поэтому произошло какое-то новое, пришло какое-то новое состояние сознания, энергетики, и, естественно, возникли новые мысли по поводу э, точек опоры. Вообще универсальной точки опоры для всех людей, наверное, нет. Можно сказать, конечно, точка опоры это любить как Бог, жить как Бог, творить как Бог. Но согласитесь, это слова действительно достойные, и высокие. Но каждый практически задаст вопрос, а что мне делать в этих условиях? Как мне в сегодняшнем дне, при сегодняшних реалиях, сегодняшних разных проблемах найти эту точку опоры? Поэтому жизнь многогранна, и для каждой грани жизни нужно найти какую-то свою точку опоры. И вот сейчас я хочу с вами начать новую серию точек опоры, которые будут еще более, еще более высокие, чем до этого. Мы с вами озвучивали. И мало того, и это не последняя ступень. Мы будем с вами подниматься по ступеням точек опоры с тем, чтобы обрести точку опоры в каждой грани жизни. В каждой грани жизни, какой бы она ни была. И на предыдущих, в предыдущих всех выпусках этой рубрики вы увидели, что есть, в общем-то, определенные закономерности, есть определенные методы, позволяющие найти точку опоры в достаточно большом диапазоне жизненных ситуаций. Но еще остается много чего за кадром. И вот сейчас, чтобы охватить вообще еще, большую, еще больше граней жизни, я предлагаю пойти, в точку, находить точку опоры, в духовной сфере Скажите, ну банально Мы туда ходили, мы там Что-то знаем и так далее И много чего проходили Но друзья, давайте именно С более высоких, с более Глубоких, с более духовных Позиций посмотрим на все То, что мы имеем и что мы Используем в своей жизни И вот сейчас Обратите внимание, посмотрите На чаты, там много в сетях там много люди пишут о любви там клянутся в любви друг другу люди разных народов по крайней мере вот в нашем чате да, академии много такого много ставят таких знаков сердечек там поцелуев цветов и так далее то есть знаков любви вы знаете я считаю, что самое глубокое состояние любви, самое мощное состояние любви – это принятие. Принятие всего того, что происходит. Вот давайте будем говорить о такой любви. А то получается что-то не совсем так. Я люблю, но и начинаются какие-то доказательства того, что любить, в общем-то, не за что. Но я люблю, я проявляю любовь, я люблю всех людей, но, но оказывается не всех, но оказывается не всегда. Так вот, любовь вообще, давайте не будем ей, ее разменивать, и ей торговать, и ей доказывать, что вы любите. А ей а нужно просто принимать. Любовь – это вообще энергия, которая принимает все. Это Бог. Поэтому и говорится, Бог есть любовь. Принимает все. Понимаете? Принимает все, что происходит. Принимает этот ролик. Принимает этого человека. Принимает это событие. Понимает, что это происходит не зря что за этим всем есть большая глубина. И действительно, все больше и больше открывается глубин. Я слежу за тем, что происходит в мире, и слежу за тем, какие существуют мнения на этот счет. И вы знаете, все глубже и глубже люди осознают, все больше и глубины охватывают. Да, одни впадают в эмоции, и эмоции считают любовью. Но любовь, любовь принятия, любовь тиха, она не шумит, она не гремит. Она тиха, и она принимает все. И поэтому, когда вот так становишься на это принятие, тогда в каждой ситуации ты можешь увидеть большую глубину истины. В каждом посте, даже самом злобном ты можешь увидеть зерно истины. Ты можешь в ролике самом ужасном увидеть зерно истины. Вот такое состояние принятия, вот такое состояние проявления любви, я считаю главное. Давайте сейчас мы с вами начнем движение, начнем путь в сторону более глубокого понимания себя, жизни и всего происходящего с нами на всех планах бытия. Желаю вам радости, друзья.